Всем привет, с вами канал CryptoGames, сегодня посмотрим еще один интересный проект, называется он Делизия. Проект предназначен, как мы видим, уже написано, я все перевел, для ресторанов и их посетителей, то есть будет взаимосвязь, будет ускорение работы, я сейчас объясню, что это и для чего вообще у нас это сделано. То есть предназначен сам проект, он сделал сделан для того, чтобы на рынке, а рынки именно ресторанного бизнеса здесь, ускорить работу. Они показывают, что это работа официантки, но я так понял, что это всего обслуживающего персонала, то есть ускоряется работа, это, к примеру, я не буду говорить название, есть у нас сейчас да, ресторан очень популярный, условно, фастфуда. да. Вы еще не пришли в заведение, но вы уже в приложении, да, как и здесь будет приложение, вы уже можете заказать, из меню выбрать себе то, что вы хотите, любое блюдо, да, и уже когда вы приходите, оно уже готово. То есть вы ждете, вы не ждете вообще ничего, вы, только, вы даже оплачиваете уже заранее. Вы пришли, просто потратили 10 секунд, забрали то, что вы хотели, и в принципе все. То есть удобно, заранее уже знает официант, неважно кто, их персонал уже знает, что вы хотите, знает, что скоро придет, заказ оплачен, и для вас его уже готовят или к определенному времени. Это очень быстро, это очень удобно. Это хорошая взаимосвязь между действительно рестораном и самим клиентом. Так что, я думаю, проект, в принципе, будет интересный. Идея сама интересная. Я так понимаю, будет именно их приложение. В этом приложении вы сможете, воспользовавшись, воспользовавшись токенами данного проекта, оплачивать меню. Вы можете оставлять комментарии, отзывы. Вы можете влиять как-то на рейтинг магазинов, которые будут входить в партнерскую программу данного проекта то есть сами видите соответственно оплачивать и как-то влиять вот на сам маркетинг анализы ставить и так далее здесь все это написано в самой платформе то есть но ну, я думаю это интересно преимущество наши как инвесторам это они обещают но ну, я сам думаю на самом деле то что сама монета не будет падать в цене все очень логично потому что если у них будет какая-то сеть, да, и у них будут есть партнеры, да, которые уже работают с этим проектом, то есть да, монетой можно будет, он будет в обиходе, будут эти токены ваши, то ресторан не открывается на один день, на месяц или на два, нет, он работает всегда и ваша монета, то есть она будет юзаться каждый день, соответственно, она в цене не будет падать, она будет всегда актуальна, каждый день, каждый час. Поэтому проект можно назвать долгосрочным больше, потому что Сразу не получится срубить бабок, но со временем, то есть вы можете быть уверенным, что вы возьмете ноду и не соскамится никто через неделю. Нет, проект будет существовать и вы будете постоянно зарабатывать. То есть здесь идет на то акцент, что чем больше вы вложите, тем больше вы заработаете стабильно и как бы на долгосрочной основе. Так что кому интересно, ребят, смотрите, читайте. Думаю, кто-то сюда-то и, и будет очень доволен. Напишите мне потом отзывы, если кто-то все-таки решится, потому что я ничего не могу сказать. Я и так много уже где купил монет. Ну, сейчас ладно, не об этом. Для тех, кто хочет стать работать в партнерской программе, я не уверен процентов, что она есть, но она, конечно, есть, но я не читал подробно, как это действует. То есть снижение затрат на рабочую силу они указывают, основные преимущества, более быстрое обслуживание клиентов, соответственно, да, быстрый инструмент. То есть вы можете быстро просмотреть меню для маркетинга это очень полезно, ну да, я согласен с этим. И в принципе обеспечить лучшее среднее значение счета, то есть не знаю, как это будет относиться к счету, но окей. Okay. Здесь можно скачать кошелек, мы видим, здесь мы видим у нас параметры технические, название монеты делизия, символ делиз, тип у нас будет постмайнинг и мастернода, алгоритм кварк, время блока 60 секунд, минимальное соревнование стейка 4 часа, и смотрим распределение по Какие у нас будут награды Почему я сказала сказал, потому что я смотрел, конечно, заранее Мастернода у нас будет 85% отдавать Это, в принципе, очень вкусно 85% Постмайнинг 15, соответственно Но не скажу, что это плохо Можно прикупить монет Если есть какие-то лишние 200 долларов Почему бы и нет Возьмите, пройдет 2 месяца, 3 Получите условно 500 Если не могу сказать, я по цене можно будет посмотреть Они уже есть на биржах но заработать сможете здесь отсюда это 200 процентов то есть это ребят дают такой наверочку проект где точно сможете поднять ну здесь все мы видим то есть мастернода дис план тысячи монет будет стоить 150 блоков прямая на не забирает 135 тысяч всего будет 15 миллионов что ли ну, наверное да так дорожная карта октябрьность все выполнено ноябрь, маркетинговая компания, не показывает, что она проходит сейчас, хотя они уже залистились. А, я про листики, прошу прощения, маркетинговая компания сейчас идет, потому что даже я делаю видео для них и посмотрел, еще есть другие каналы, кто уже выложил, и европейские, и русские, то есть проект интересный, но кто им интересуется. Листинги сейчас уже идут, уже две платформы, где они есть. Листинг на CoinMarketCap будет скоро баунти компании, естественно, кошельки, посмотрите, белая бумага уже есть, в декабре будет Android кошелек, ios будет кошелек для POS, я так понял, веб кошелек для майнинга, партнерства, вот, они уже вот рассказывают нам про партнерство, я почему-то пропустил сейчас, в прошлый раз, когда читал, партнерство с ресторанами, они уже будут, о чем я говорил, будет Партнерская программа проходить вот здесь и начнется не расти монет. Так что смотрите, это декабрь. До декабря актуально ее будет купить в разы больше, чем в самом декабре и позже. И здесь это понятно. Ну, я думаю, январь, на не обязательно смотреть это не столь важно сейчас. Serx 24, Gravix. Понятно. Кошельки у нас сейчас мы можем уже скачать. Да, то есть под iOS, под Windows, под Linux, Android, все это будет позже. Я так понял. Само приложение сейчас не могу вам показать, ребята, я прошу прощения, но это будет немного позже. Вы здесь можете все посмотреть в техническом описании. И я так понял, здесь можете дальше и скачать. Я хочу вам просто показать на мастер ноде мы сейчас зайдем. Видите стоимость монетки, она почти 2 доллара. Цена просто офигенная. И я опять же говорю, в декабре будет 100% памп. И здесь вы сможете заработать. Вот наш это будет момент в декабре, он просто вырастет. Это будет, это будет. Так что, у кого будет монета или у кого будет нода, будет все супер. Зайти сейчас просто великолепно. Рой просто минимальный. Цена ноды, я понимаю, что она не такая дешевая. Но, блин, смотрите. Пускай не 10 не пускай будет 2 недели. Но сколько вы денег заработаете, ух, это просто великолепно. Уже 147 нод, уже 147 и рой 10 дней. Ребят, 3,5 тысячи процентов. Блин, это круто. Так что, смотрите, Думаю, будет, э, профит получите просто, не знаю, скольки кратный, и э, внимательно присмотритесь к этому проекту. Я думаю, мне можно это уже заканчивать. Я вам показал все, ссылочки все будут в описании. Всем спасибо за просмотр, всем профита. Э, пишите комментарии, буду ждать. Спасибо, всем пока.